Всем привет! Вот наконец купил себе дорогущую желтую лазерную каску Да, один из, из редких и дорогущих цветов это самое. Да, это указка 589 нанометров желтого спектра. самая стоит 25 тысяч рублей. Мощность 5 милливатт. Да, да, всего лишь. И сегодня мы ее разберем. То есть сначала попробую аккуратно разобрать ну потом если аккуратно не получится пойдем к более суровым методам говорится так ну чё, сейчас я вам покажу как она вообще хоть и выглядит вот частота 589 нанометров, мм, написано 5 милливатт так ну что ж да здесь кстати вот в комплексе должна быть батареечка, но продавец ее вынул, потому что доставка была проблема. То есть вот этого кацария. Но я поискал-поискал в наших магазинах. Это оказался мне полным, полным геморроем. Поэтому я это самое... дернул ее из одноразок. Да-да, я выпер. Ничего не поделаешь. Так, ну и, естественно, затолкал его вот сюда. Вот она такая такой аккумулятор. Он идеально, так сказать, подошел. Вот сама вот такая указка. Вот ее закрутка. Сюда кто ну ладно, кстати, на хрен Давайте я вам покажу хотя бы, как она светит. Светит она не ярко, как многие могли подумать, но цвет очень интересный, конечно. То есть желтый цвет, он напоминает больше, ну, наш, так сказать, уличные фонари оранжевая цветка ну чё ж да еще сейчас я вот эту фигню покажу, покажу. что есть хоть такое да это единственная часть которую можно открутить посмотреть чего хотя бы внутри на ней особо никаких надписей таких нету важных с указанием частотой на этикетке ну ч ⁇ ж давайте все-таки покажу как на свете вот, такой огонёчек, это самое, конечно, надо бы выключить свет, это самое, но света сейчас не могу выключить, потому что у меня здесь прожектора металлогалогеновые горят, поэтому это я вам покажу вам потом. Указка, кстати, очень чувствительна к температурам, в частности к низким, может не светить вообще на холоде, потому что желтый лазер это довольно сложный лазер считается. То есть если вот брать лазерный модуль розового спектра, для него на несколько температур на его оптических элементах. То есть на кристаллах накачки. Да-да-да. То есть сначала диод накачивает кристалл какой-то, да, я не знаю, там какой накачивает. Потому что об самое... По нем нигде информации нету. Поэтому я ничего не знаю и хочу посмотреть, как устроена вторая гармоника. И естественно увидеть, какие здесь зеркала стоят. Так, ну вот еще раз я вам покажу. Кажется, что она еле три, на самом деле она довольно-таки ярко горит, эта самая. Но комната, конечно, не освещает. Ну что ж, поехали, не буду мариновать любопытных, как говорится. И попробуем ее разобрать. Как вот, конечно, она не откручивается почему-то. Попробуем сейчас вынуть с другой стороны. С модуль, то есть надавите вот сюда. И, быть может, он угнется. Нет. Походу, придется все-таки к суровым методам прибегнуть. То есть, к пассатижам. Да, вот что-то. Задвигалось. Очень-очень прочно. Ну-ка, на она работает <свят> Боюсь, да ужас, да ужас, Да нет, смесь. <свят> вот здесь вот непонятно, вот, то ли склеено это, то ли там он не шатается даже. Поэтому у меня есть предположение, то, что сам модуль-то есть корпус. Только надо как-то разделить от батареечного блока. Чтобы посмотреть, я думаю, надо вынуть резиновую кнопку почему-то. Через верх. Чтобы хотя бы глянуть. Как там вообще-то хреново ну, цепляется так нафиг? Что-то полезно. Да вон такие поглядеть. Да, да. какой-то еще сволочи рекламу включите гады вот теперь она наконец-то задвигалась вот эта часть когда я был кнопка прям так интересно Траканы, блин, на меня докапываются. Кто, Сразу говорю, система ниппель. Это, оказывается, сам модуль. Вот эта часть, это, походу, сам модуль. Чуть не докабинял, короче. Туда угу. да этот модуль тут походу вставлен здесь рубочек есть пробую его крутить регулятор мощности кстати есть да, вот плату сейчас я вам покажу как выглядит вот так есть регулятор мощности Конечно, трогать я его не советую никому. Мало ли ничего. Вдруг ее накачка хитрая какая-нибудь. Я уже, конечно, подломал чуть-чуть конечно, линзу главное дело. не задеть видно вам, нет? так, вот сейчас мы ее будем так пытаться разворачивать конечно, у нас получится таким что-то получается довольно-таки плохо тонкая латунь Здесь. Интересно, сам линза откручивается, нет? Я надеюсь, закручивается. А нет, уровень откручивается. Да, Вот, нас откручивается линза, и там что-то непонятно что, короче. Ну короче, там внутри оказывается еще один модуль из алюминия. То есть вот я вам покажу, как она внутри сделана. Вот так она сделана внутри. Для чего-то там блестящик хрена узнает, конечно. То мы его сейчас закроем, чтобы туда не летела пыль. Он, конечно, весь должен разбираться. Новый инструмент достану. И, и этот инструмент <смех>, называется на Дел самое то. А конечно, все дело выночь, чтобы набраться в основной части. Ну, по-весу-то... Не знаю, конечно. Попробую так туда его. Только плату бы, блин. это а, лучше к збачку. мало помалу. Главное да, не затронуть самую внутри. Это будет полный капец. И, конечно, нежелательно зажимать такую вещь, потому что можно остановить оптические компоненты. нет на 2 меняписать жив нет таких Зам. то куда легче разбирается. двигаться может нам повезет и здесь не только кольцо стало двигаться <смех> да, вот кольцо кольцо удалось снять Но все остальное почему так не удается по-прежнему Да, я уверен, кстати, не каждый будет такой делающий. Вот штука дорогая. Я уверен, но вам поможет в том, в том, чтобы не ломать самому, если кто-то купит данный реалитет. Ставлю сюда отвертку и попробую разговаривать корпус, так сказать, чтобы он кажется, Немного хотя бы разошелся. Нет, прочность сделано. Придется дальше пилить. Вот наконец он стал ломаться так, я приближу лучше стол чтобы вам все досконально было видно так вот так надеюсь лучше должно, я так думаю, уже вытащиться. Вот. Так, что тут -то только? Ну, вот. вот, сам модуль. Как выяснилось, он был посажен на силикон. Так, он вот сам дорогущий, желтый лазерный модуль. Чтобы, чтобы, чтобы не засрать, придется взять наш, наш любимый, чистый спирт и нафиг здесь все потереть, а не то будет полон копейки. компонент такого не любит. чтобы здесь прям идеально, чтобы чисто было. Ну, бы чтобы да, немножко, так сказать. Хотя что-то здесь до, на пыли. Так, мафия. Если какая крошка попадет, это будет капец на Так, ну что вернемся к самому модулю. Вот так он выглядит. Желтый лазерный модуль. От лазерной указки за 25 тысяч рублей. Досылка не на меж. Теперь давайте его откроем и раскрутим его. Где-то на Теперь нам Конечно, за это не брать. Конечно руками крутить да вот настолько откручиваться, да здесь типа правое напасть чего только нет короче полный набор короче герметик торже ужас охренеть что то я здесь ничего не вижу. Такого на что бы я охренел? Ну, кристалл стоит. Чего? Чего дальше? А больше что то ничего и не видно. зарядно с клеем, все нафиг сейчас конечно посмотрю Здесь, что еще открутить можно Здесь, конечно, все залит клеем есть конечно нахрана зарядно крем вдоль поперек это конечно не модуль лазерный это указка согласительно модуль есть болты можно было разобрать Здесь их ни хрена нету То есть кроме снятия кристалла да. Здесь тоже все клеем залито Да, это именно клей, не герметик ни хрена То есть, можно так сказать хрен подберешься к чему но вот это вот явно то, что То вот это выходной кристалл какой-то то есть либо выходное зеркало да нет вот если туда поглядеть внутрь это как будто больше выходной кристалл либо это фильтр какой-то стоит здесь потому что под ним рассеющая линза да. это кусок металла, я так понял, то, что это от разброса от лишнего то есть, что хочешь сказать вот так он сделанный. сделан сделана так вот и указка редкого желтого спектра что конечно вот здесь я хрен открыто докопаться мне кажется только сломаешь здесь все на ультрафиолетовом клее то есть если вот это повернуть может сломаться эта часть хотя внутри что-то еще стоит какая-то медная болташка Блин, была бы вторая бы. бы все разломал бы Просто все. Так, ну вот, нашел я, как ее, как ее разобрать, чтобы ее автогенкой нагреть. Вот это место. То есть все очень-очень сложно. Разбираться не хочет. Но все-таки попытаемся разобрать ее. В причине того, что мы очень любопытные. Очень интересно, как устроен желтый лазер. Вот. Я, наконец-то, вынул все это дело. То есть, вынул оптическую скамью. Оказалось, она не настолько большой, как я себе представлял. Вот. Это какой-то кристалл. То есть, это самое... Чем-то чем похож на яг, но, хрен знает, вполне возможно, то, что это не он. То есть, вот, Рассмотр... рассмотреть поближе, может кто-то разбирал, кто-то знает, что за кристаллы здесь стоит. желтой лазерной указки, то есть это самое. Вот здесь стоит один кристалл, всего лишь один, это самое, и... то есть один кристалл удвоитель, и второй стоит тоже -то -то удвоитель частоты, но уже до 589 нанометров. Вот мне интересно, конечно, как так сделано, вот, по-интересному. То есть я рассчитывал то, что здесь две гармоники будет, два вот таких больших кристалла, это самое, либо два вот таких кристалла будет стоять, это самое. Но здесь как-то сделали прям уж очень просто, так сказать, это самое. Вот теперь сейчас попробуем залезть вот сюда еще. Вот интересно, что здесь. Сейчас я возьму чуть, -чуть пострее. Так. И что еще хотел забыл показать здесь? Это, это вот, вот что там. Здесь просто линза. Просто линза и все. Больше ничего нету. Ну, лица приклеена ультрафиолетовым клеем. То есть понятно то, что там стоит инфракрасный лазерный диод, который накачивает этот кристалл. Хотя вот, немного поп попоздней мы доберемся еще туда. То есть, сейчас мы узнаем, чего вот здесь. То есть, попробуем содрать вот этот силикон нафиг аккуратненько. Вот таким вот образом. запись вроде бы идет и сейчас мы постараемся узнать что там а то есть уж как-то уж он слишком просто сделано здесь уже получается то есть я тарасил потому что будет более сложнее если он такой дорогущий здесь вот просто вроде как обычный зеленый и 473 на метр сделан. Но система слишком очень похожая, так сказать, за такие деньги. То есть, в принципе, чтобы прям действительно что-то новое вот увидеть, почему-то нет, нифига. сразу говорю силикона очень очень много и его надо очень аккуратно вот нам помимо силикона что-то еще стоит и я подразумеваю то что это как раз выходное зеркало желтого лазера то есть это самое поэтому мы попробуем сейчас вот эту штуку Ага, хрен там чевал Что-то не получается нам ее снять. Вот. Она потихоньку стала сниматься. Так. Вроде... вроде снимает. И вот о. -а. Вот я снял рассилующую линзу желтого лазера 589 мм то есть с этой стороны она круглая а вот с этой она уже квадратный получается нафиг а хотя может она тоже круглая нафиг может, может силикон просто здесь сейчас мы это узнаем да она тоже круглая это самое это просто светофильтр стоял самая и я от него квадратик, от, ну, то есть, остался. То есть, силикон наплыл на линзу, и получается то, что она испачкалась так. Ну, то есть, форма осталась. А вот это вот, вот дальше, ой, блин, зеркало-то засрали. Просто взяли, засрали зеркало. Это самое выходное лазерное. Вот этот. Вот, Входное лазерное зеркало. И вот здесь вот, когда все это дело клеили, клей протек прямо на само зеркало. И сказать, можно мож сказать, то есть, если бы он прямо на линус затек бы, то есть сам на зеркало прямо затек, а сам, на центр, тогда бы, конечно, это был бы уже барак нафиг. Но здесь он затек только по краям, но довольно-таки все равно много вот я вам сейчас покажу 589 нм лазерное выходное зеркало это вот это и одновременно удвоитель частоты да какой фик знает из из какой фику знает то есть в этом в этом плане я ничего сказать не могу То есть вот какой именно вот этот кристалл стоит потому что здесь все очень похоже как у, зелен... У, зелен... у зеленых 532 и 473 нанометра, вот это я хочу сказать. То есть, ничего особенного именно. Так, вот сейчас я посмотрю на просвет и покажу вам. То есть, на просвет, вот как раз если брать на просвет, сам... на просвет сам... сама эта сборка, она зеленая. То есть, вот даже не знаю фонарик был сам, чтобы вот именно показать а вот наш вот блин Но... так вот так как-то наверное будет как вам видно -то. сейчас секундочку вот действительно немного света да вот так наверное вы сможете видеть то что на просвет она зеленая вот то есть у, 4, у, 4, у 532 нанометра она будет красная а здесь она на просвет она зеленая то есть когда ты видишь оттуда видно только выходящий зеленый цвет то есть это самое Конечно, зеленый цвет это связан с выходным зеркалом еще, которое почему-то почему отражает синий. То есть только синий отражает. То есть, но с другой стороны, оно, скорее всего, уже отражает желтый сам. То есть обратно, желтый еще какие-то спектры. Так, ну что ж, это самое вот в плане этого мы разобрались сейчас мы пойдем дальше, ведь нам интересно мы любопытные и мы пойдем дальше мы посмотрим, что там стоит за диод вот накачки всего этого добра главное, дело, конечно, до нее докопаться потому что сделал все довольно хитро 5 ватта сразу не поймешь, как это дело все работает. Так, наверное, вам... Так, благо бы не повезло. Там стоит обы, обычный силикон. То есть, вот, погрязь, там приклеен обычным силиконом. Поэтому надо, надо найти игрушку коль-нибудь и подрачиваем аккуратно. Конечно, мелкая отверточка тоже подойдет. По крайней мере, мне хочется в это верить. Мне просто хочется посмотреть, что там стоит за лазерный диод. Вот. Линза сама стала крутиться. И сейчас я ее попробую открутить. Открутить и показать вам, что там вообще внутри может быть. Грязь, конечно, налетела уже. Надо ее немного крутануть назад и почистить еще раз все это дело, чтобы она легко откручивалась. конечно, очень удивлюсь, если это линза пластмассовая, за такую цену, за лазерную каску. Я просто охренею вот, реально на это. Все она действительно пластмассовая здесь стоит. Как вот дешевых, допустим, лазерных указках. ни хрена нет не раскручивается поэтому надо ее попробовать назад немного открутить здесь то то сделано есть все довольно неудобно и витиевато то есть чтобы так вот взял разобрал допустим что-то заменил или просто посмотрел как устроено эти дырочки, я пытаюсь их открутить, отверху. Фига не лезем туда опять, что-то, значит, не мешает, нафиг. Мешает что-то процессу, чтобы я мог открутить, допустим, ту линзу. по сатирами чтобы не повредить плату и был упор довольно таки большой потому что клея набухали крутиться все это дело не хочет Растворить туда, конечно, лить сейчас нельзя. Потому что вдруг там какой-нибудь смаунт стоит, лазерный диод, тогда будет полный капец. Да, он потихоньку идет, конечно, но я все жду не дождусь, когда же пройдет то место, где был клей. Сейчас назад, вперед, то есть туда-сюда его крутить. Не знаю, конечно, как вам кручут, показываю, показ, как я линзу там кручу. Тоненько вставить такое нет, Уж что то и нет Ничего Был, конечно, подготовиться Взять может быть, этот тверк Больше подойдет Таких целей Хотя вряд ли. Думаю, это все-таки Самое что, тонкое, что у меня есть на данный момент. Может, поможет. Кто реально не уже задолбался, укручивать. Давай-давай, иди. как поближе стало, надо еще, еще и подогреть эту болдовинку. боку за застрела солчи раз и не туда ни сюда зараза прям. так довольно стало уже горячей и потихоньку пошла я опять потому ну, что нахрена так далеко на все это делать закручивать неужели нельзя было просто это самое делать платформу поставить те же кристаллы самые линзы как обычно в модулях делают хотя модулях тоже это самое пучклее и прочие шляпы так ну сейчас я пристановлю видео чтобы оно не было таким длинным и продолжу ну, вот мы продолжаем Кабинет желтый лазерный модуль, точнее, желтую лазерную каску. И сейчас я откручиваю линзу. Линзу диода накачки, Которая очень качественно проклеяна клеем. Ультрафиолетовым. Мне хочется посмотреть, что там за диод хоть стоит. Может, какая-то еще дополнительная оптика есть самая. То есть вот я его почти открутил, короче геморрой был немерено просто. Вот она. Кстати, да, это выпуклая линза. Сейчас я посмотрю, так сам. Выпуклая в одну сторону. Смотрите. И она вроде как стеклянная, как мне, по крайней мере, мне так кажется. Лапочка, конечно, ее нежелательного что еще пригодится похоже на стеклянную так сейчас секундочку я тут зеркало поправлю которое мне позволяет Цем... блин зараза упала еще Сейчас секундочку вот хотя, хотя бы погодите. Зарамись сейчас. О. Вроде как поставил. Да. Вот а он у меня сместился. Это зеркало, но позволяет мне как сказать, видеть, что телефон не глючит, пока я снимаю. Да, там, кстати, там стоит лазерный диод диод В самый-в самый в заднице. Можно, можно так назвать. Сколько он частотует, я, конечно, не знаю. Но он точно инфракрасный невидимого спектра, то есть, сделано все, здесь он так понятно, туда, туда вставлен и закручен, ну, то есть, заклеенный здесь, то есть, запрессован, он, скажем, прикручен вот на эту латунную балдашку и запрессован туда, это самое, и здесь залит эпоксидкой. Вот так вот придумали, как конечно слишком уж по-хитрожоповски вот мне просто интересно какой он мощности вот как лично я вот увидел не знаю вы увидите не увидите да но к нему идет очень много много самоконтактов ну такое ощущение что он, он довольно таки мощный здесь стоит чтобы чтобы создать такую небольшую мощность для. То есть чтобы накачать кристаллы это самое желтого, ну, то есть лазерную сборку желтого лазера мощностью 5 мВт. То есть не знаю сколько, конечно, он там стоит, но, как по мне, он довольно-таки тоже мощный. Такое ощущение, как будто может быть. Вот, судя по контактам, то сколько их там идет, это самое. Такое ощущение прям как будто на 2 Вт стоит. Я вот не знаю, конечно, как туда добраться, до него прям вот. Но прям вот у меня такое ощущение создается, что до довольно-таки серьезная накачка идет, даже для 5 милливатт. То есть работает он, конечно, в импульсном режиме, это диод, это самое. То есть не сам диод, а, сам... а плата на него импульсами подает напряжение, то есть он очень быстро мигает, то есть а иначе бы тогда если бы он по ходу работал постоянно, скорее всего тогда батарейка очень быстро села, ну, я так понимаю, не знаю, конечно, как его оттуда дернуть нафиг, чтобы посмотреть. Знаешь, что его оттуда выбивать надо? А выбить его можно только в том случае, если он сгорит. Так, Давайте попробуем зажигалки погреем. Ну, а что, может получится. Может то идет и а у нас будет так сказать шанс увидеть как действительно в действительности он, что его накачивает то есть какой диод и все такое Запах эпоксидкой. Не сейчас попробую. Гореть зараза. И, конечно, ни хрена не происходит с этой эпоксид... эпоксидкой. Ну да, она немного немного вот тускнеть стала. Ну, здесь по краям. вроде как будто бы нах здесь какие-то есть небольшие так идет там запись, вроде бы идет сейчас попробуем его круто крутаную тут о, пошел, нифига себе Да, он туда походу вкрученыч. Это инфракрасный диод. Благо. Он, кстати. Да, вот так выглядит его крышка. И вот так он выглядит сам. Да, четко контактов к нему реально дохрена идет этот самый. И кстати, кстати, диод, диод додумались спилить. То есть, вот так вот придумали, чтобы уместить указку C-Mount. Да, контактов к нему прямо реально что-то до хрена идет. Вот, посмотрите, саммит. То есть, я уверен, что среди тех, кто будет смотреть, есть понимающие в этом деле. Хотя бы чуть-чуть. То есть, диод довольно-таки здесь стоит мощный. Сам он медный. То есть, даже для 5 милливатт накачки. Не знаю, может, такое ощущение, как будто в 5 даже это самое. Потому что очень много контактов идет. Конечно. Сейчас мы попробуем сделать одну вещь это самое. Здесь, конечно, она у нас получится. Надо мы его сейчас остудим и попробуем зажечь. Им лазерную склейку от 532 но это будет уже следующий видео ну то есть в этом же видео так ну вот нашел я новый аккумулятор самое. и сейчас покажу как он вообще светит сейчас немного свет приглушу так сказать чтобы было видно вот так он светит прям настоящий мини прожектор я заключу свет опять и покажу вам то есть что будет, если вы на черные направить, самое. Он начинает прожигать. Прожигать доволь... довольно -таки быстро. То есть самое. получается то, что мощность здесь довольно -таки приличная, чтобы получить всего лишь 5 милливатт от самое. 589 нанометров это самое. То то есть именно из-за этого здесь собрана такая палата самое, чтобы подавать на лазерный диод импульсами, ну, как сказать, высокий ток, то, то есть высокие ампераж, это самое, потому что это самое такая такую походу я не хватит самое, поэтому здесь, собран, чтобы именно 2,2 вольта это самое высоко мощность обеспечить, но, правда, импульсами. Теперь это вот мне другое интересно. Какой это диод, это самое, здесь стоит? 808 или какой хитрый, так сказать, сам? Поэтому мы возьмем кристалл от зеленой лазерной краски GT500, да, GT500 милливатт это самое. И попробуем просветить его, это самое, то есть, чтобы узнать вообще, что, если хоть здесь за диод стоит, то есть можно ли, допустим, обычно 808 накачать желтый лазер? Так, возьмем этот корпус. или Либо здесь какой-то стоит редкий лазерный диод, который, допустим, хрен найдешь или там подобное. Так, ну вот. Сейчас, если вы увидите зеленый огонек, значит это 808 нанометров. Да, светится. Значит, значит, это мощный 808 нанометров здесь стоит. Он довольно-таки. То, То есть желтый лазер, получается, накачивает тоже 808 нанометров. То есть никаким там редким, а именно 808. То есть, довольно-таки доступным лазером, ну и благо, конечно, не особо дорогим, <laughs> то есть, это самое... тоже же 1-2 ватта, 3 ватта, это можно довольно-таки, ну, то есть, купить, это самое, без всяких, так сказать, сильных проблем в поиске. точка получается в зеленый лазер очень яркая то есть походу здесь реально реально дохрена это самое в этом лазерном диоде мощности да очень яркая примерно как милливатт 500 где-то это самое то есть это самое то есть получается то есть вот я так сказать можно сказать определил это сам вообще по точке, но сейчас я, конечно, покажу его вам поставь вот эту коробку вот так вот. Сам, по, сейчас вы увидите, что довольно-таки это все дело ярко горит, это самое. Так, нажал. Не знаю, даже это это. То есть, наверное, как вам показать наверное, как-то вот так. То есть светим вот этот диод точнее диод а кристалл светит довольно таки ярко то есть получается он действительно мощный здесь стоит чтобы получить 589 миллиметров мощности мощностью 5 милливатт сейчас попробуем сам 589 нанометров накачать им же конечно его желательно туда засунуть но мы пойдем попроще То есть, его... а вот 589 нм уже не хочешь генерировать так просто как 532 его надо довольно-таки впритык ставить он требует хорошей фокусировки Чё ж еще хочу сказать? Вот как-то так. Вроде бы все всем показалось самое. Теперь ты уж точно. Всем пока. Да-да, да очень красиво. Сейчас я Так сказать, небольшое продолжение. Да, кстати, вот я забыл сказать. Лучше вот самое, он импульсом, то есть там напряжение на импульсом подается, то есть лучше не постоянный работаю в импульсном режиме. С дымом, с дымом конечно, другое дело.